Йо-йо-йо, братва! Сейчас будет довольно экспериментальное видео по игре not For broadcast В нем будет мало монтажа, но я конкретно заморочился со озвучкой. Подобный формат уже был у меня на канале с игрой Hellblade, но тогда это не сильно зашло. Поэтому, если вы хотите продолжение видео по этой игре, не забудьте поставить лайк, написать комментарий и поделиться видосом, ведь именно тогда я получу необходимый фидбэк, который даст мне продолжать. Ну и постарайтесь не сойти с ума во время просмотра. Иногда вы будете слышать настоящую какофонию, однако в оригинальной игре она также присутствует. Жду вашего мнения в комментариях к получению подобного формата если он вообще вам, конечно, понравится. Приятного просмотра! Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и мы с вами находимся в очень интересной игре, которая называется Not for Broadcast, э, не для эфира, если переводить на русский язык. Игра является симулятором средств массовой информации, если можно так назвать. Поскольку игра очень оригинальная, я хочу вам показать, в том числе обучение, да, чтобы вы поняли, как э, выглядит игровой процесс. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой игры, стоит ли ее продолжать снимать или, может быть, ее э, постримить, если хотите, конечно. Конечно же, не забывайте нажать лайк и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Так, название игры будет ЛАЙ. Погнали. День первый. Выборы: Повернуться направо. Ну, стандартное управление довольно-таки. Так, телефон звонит. Дэвид, добрый день. Вам поступил звонок. Соединяю. Эй, дружище, это Дэйв. Знаю, тебе здесь надо просто прибраться, но я немного задерживаюсь. В общем, сегодня за новости отвечаешь ты. Значит так, не переживай, это не так уж сложно. Я помогу тебе совсем разобраться. Давай-ка я проведу для тебя небольшой тур по комнате вещания. Смотри прямо, перед тобой находятся экраны. Для вас я, наверное, переведу, и вы, наверное, уже услышали, что я переведу все его фразы отдельно, потому что это будет намного проще, чем я сейчас буду читать. Вернуться налево, ну да, тут все ясно. Так, послушайте. Смотри наверх. Эта полоса показывает количество зрителей. Нужно, чтобы зрители подключались, а не наоборот. Под ней находятся экраны. Тот, что справа, это экран трансляции. Он показывает, что видят зрители дома. Он на пару секунд опаздывает от главного экрана. Вот он, посередине. Это то, что ты контролируешь. Смотри, слева находятся четыре небольших экрана. Они показывают планы операторов и студии. Ты можешь выбирать, какие из них показывать с помощью кнопок микширования слева снизу. Не парься, я все объясню. Ты быстро все схватишь. Так, теперь посмотри налево. Эти переключатели отвечают за все в студии. Я оставил их включенными, так что все должно работать. Нужно только главный переключатель дернуть. И все заработает. Когда включишь питание, вернись к экранам. Погнали. Как видишь, на экране трансляции идут титры передачи, которая только что закончилась. К счастью, они тянут целую вечность, так что у нас куча времени на обе... Так, ладно, так они закончились, значит, скоро начнется эфир. Посмотри-ка быстренько под стол. Смотри, слева лежат кассеты с рекламными роликами. Возьми три и вставь их проигрыватель справа. Когда закончишь, вернись к экранам. Мы должны выбрать, какую использовать рекламу. Окей, давай пусть будет Алан Джеймс, Безумный Нил. И ежедневный. Ежедневный. Подпишись, чтобы каждую неделю получать вкуснейший рецепт. Еженедельный салат. Так, теперь скорее выбирай первый экран. Каждый день. Ты туешь мне креветки каждый день. Внимание, 10 секунд. Я так хочешь выбор. меня убить? Ну, ты пока живой. через 5-4. А Добрый вечер, с вами Джереми Доналсон. Главные темы дня. Ладно, все нормально. Теперь нужно включить заставку на втором экране. Наверху будет отчет, но я тоже буду читать. Расслабься, дружище, все ништяк. Так, здесь у нас растет, как я понимаю, количество зрителей, вот это, да? Парень года. Футболист Джонни Хэнклис становится спортсменом года. Футбольные фанаты вне себя от радости. И ложку меда напоследок. Меган поговорит с кинозвездой Лоуренсом бландер о его новом фильме Адурманины. И, разумеется, мы выйдем в прямой эфир из штаб-квартиры партии «Прогресса», чтобы из первых уст услышать, что у лидеров партии... Есть так, в вторая кнопка через три, две, месте, одну, давай, супер! Изи! Теперь переключайся на Джереми первой кнопкой, когда сфера посередине уменьшится и исчезнет. Здесь все завязано на таймингах, насколько я понимаю, да? Выглядит это все очень забавно, если честно. И необычно, конечно же. Готовься переключать на первый экран. Давай! Супер! Итак, голоса подсчитаны, и прогресс уверенно побеждает. Слушай, дружище, у нас тут периодически бывают помехи по вечерам. Так что поглядывай на экран слева снизу. Белую точку можно двигать, чтобы она не касалась помех с помощью желтого бегунка или колеса прокрутки. Они партию в отсутствии реальной да, здесь у нас мини-игра такая, насколько Если я понимаю, думаем, В данных да? обещаниях. Все оппозиционные партии признали поражение в выборах перед прогрессом. Но пока не выступали. Все идет как по маслу. Осталось включить рекламу в конце блока. Постарайся не включать слишком рано, а то нас уволят. Часы наверху показывают, сколько времени осталось. Когда увидишь ноль, нажимаю одну из кнопок рекламы внизу справа. Обычно в первый перерыв я врубаю первую, ну и так далее. Но вообще включить можно любую. Я тоже буду считать, но на часы лучше все равно поглядывать. Позже не пропустите прямой эфиры, Так, квартиры, ясность. Пер когда закончится он разговаривать, нам надо переключиться на... Рекламу. Рекламу. Одна реклама. Реклама. Джерми, поболтай just... немного после рекламы. Кул! Oh. Oh. Oh. Зачем? He's he's ну что, спросите его мнение насчет выбора? Я бы не рисковал. Сложные слова могут сбить вас с толку. А ведь мы с тобой придерживаемся того же правила. Я думал, это наш маленький секрет. Но не переживаем, все равно не запоминает, что я говорю. Ваша зарождающаяся дружба меня пугает. А Если что, что мы можем их выключить, да, и послушать а вот эти. Скидки у Это, вот это первый перерыв. У тебя хорошо получается. Но сейчас будет чуть сложнее. Сейчас будет блок, в котором гостей будут снимать несколько камер. Так что нужно будет выбирать подходящий ракурс. Можешь сделать это так, как считаешь нужным, но есть пара правил. Первое. Старайся показывать того, кто говорит. Второе. Не оставляй одну и ту же камеру дольше, чем на 10 секунд. Например, если ты показываешь говорящего, переключись на что нибудь реакцию крупным планом. Так будет интереснее. Третье. Старайся не задерживаться на крупных планах. Пары секунд будет достаточно. Зрители же хотят видеть того, кто говорит, понимаешь? Придерживайся этих правил, и все получится. Это не так сложно, как кажется. Ты иногда смотришь передачу по телеку, да? Вот и сделай как в них. Можешь выбрать первый экран сейчас. Не обязательно ждать начала эфира, лучше выбрать заранее. оно от Безумного Нила. Нужен унитаз, мы все, иди, иди. Внимание, 10, 10, 10, 10, 10, 10 секунд. Прямой эфир через 5, 5, 4, 3. Как же они заморочили, сделая эту игру. Господи, боже мой. И с вами снова вечерние новости. Немного позже мы свяжемся с победителями выборов. Переключись на Меган. четвертый экран. Меган Студии со звездой театра и кино. Меган? Спасибо, Джерми. Я Меган Вульф. Спецкорпо культуры сегодня у нас в гостях актер, знакомый вам по ролям от секс Так, переключись на Блендер -клетча. Третий экран. Когда она скажет твое имя? И несравненного Лоренса Блендер Клетча. Спасибо, что пришли. О, дорогая, поверьте. Мало что могло меня так порадовать, как участие в вашем... Теперь шоу. Теперь второй экран, общий вид. А мы причины, что вы согласились прийти. Так, теперь постарайся показывать тех, кто говорит. В своем последнем фильме о дурманинах. А дурманины. Все верно. Расскажите о съемках. Знаете, как я сказал Питеру... В конце съемок Питеру Дженсону, режиссеру. Покажи коррекцию, Меган. Отлично. А теперь обратно к брундер -скетчу. Я работал с ним над несколькими фильмами, очень успешными. Я сказал Питеру: это было нечто. И знаете что, Меган? Очень сложно следить за всем этим, оттуда. если честно, О, ребята. Потрясающе. Внимание на говорящего! И можно ли сказать, что персонаж, которого вы играете, связан с наукой? Так и есть. Он ученый. Сложно ли было вжиться в роль? Э, на что вы намекаете? Но если серьезно, а то вообще-то да, этот персонаж очень отличается от моей предыдущей роли, когда я играл сержанта Рокмана в человеке пули Помните этот фильм, основанный на Задерживайся на одном фильме. виде! который был готов на все ради любви. Любви к свободе, разумеется. Я буду минимально это комментировать, видимо, потому что за долларов. всем очень надо да, внимательно это следить. Главное, правда. Этот фильм принес вам две награды за лучшую роль, если они не изменяет память. Спасибо. Да что, что такое, что я сделал не а? так? Но... Совсем не в Почему я потерял а зрителей? Я, я... скоростью я держу с все три статуэтки дома на кабинной Рядом полке. Рядом с остальными, наверное. Но если вы играете не для наград. Mm. Что вами движет? Mm. А, это mm. прекрасный mm. вопрос. Mm. И не самый простой. Я совсем как вы. Если порежусь, поет кровь. И будет больно, верно? Будет ведь. Раны, жертвы, страдания ради зрителей. В конце концов, я занимаюсь этим, потому что это имеет значение. Ради людей, которые вдохновляют мной. Простых людей. Но, в первую очередь, ради того, чтобы изменить мир, сделать его лучше. Кажется, сегодня мир как раз таки изменился. И теперь всех нас ждет много перемен. Что вы думаете о результатах выборов? Что же? Вот это хороший вопрос. Это исторический момент. Действительно исторический, не иначе. Это сложно, так сказать, сразу. Но думаю, я всегда придерживался позиции в делах политических. Я молодец! А, самое важное это. Не проебать вс. Чрт отругнулся. Не переживай, вряд ли это повторится. Извините за проебать. Вот черт опять. Так, не паникуй, я объясню, как работать с ругательствами. Перерыви. Был... Так, на первом экране теперь не Джереми, а запись с отрывком фильма. На экране будет отчет, но побег это будет понятно, когда начинать. Да, мой персонаж, доктор Лэнс Хемлок, должен принять решение, от которого зависит выживание человечества. Сучит захватывающе. Давайте посмотрим. Так, пока они там что-то смотрят, отрывок из фильма, а мы стараемся избегать Ура, помех. Угруза дружище! Понимаю. Я вижу, да, игра не дает скучать, ребята, и требует Слушай, очень много внимательности, именно поэтому от меня вы... Ого, похоже, Бландер Клэдс в студии. Хотелось бы услышать, что он там говорит. Но не переключайся на него, послушать можно потом, в архивной, после эфира. Мы и все записываем. я не знаю! Нет, Лэнс, мы не должны... А думаете, я Кэрол? Блин, вот они заморочились, конечно, лэн. создатели. Блин, Помимо мини-игр всех, они же все вот это записывали. Целые отрывки из фильма, все, что происходит и в студии. Все я вижу, силы игру было потрачено много, и, и она. она но она очень оригинальная. О, и, очень. и очень необычная. Доктор Доктор тебя не ты говорила мне. Хотелось бы побольше таких смелых ты э, э, проектов. Ты я я ты. Смотрите С на это. Слишком поздно. Посмотрите на это! Что это? Но опять же, комментировать что-то подобное очень сложно. Я не уверен, что я смогу следить за всем на стриме, ребята. Не уверен также, что будет много монтажа в этом видео, я потому что мне всего. хотелось бы показать все труды разработчиков. Да! В конце отрывка нужно будет включить еще одну рекламу. Не забудь поглядывать на отчет времени сверху. Просить себя, должны ли мы Смотрите, какая драма происходит. боже с мой. Готовимся пускать рекламу? Три, два, один. Погнали. Так, давай объясню, как заглушать нецензурщину. Давай, братан. Смотри, экран справа, который передает трансляцию, секунды на две опаздывает от главного экрана. Когда кто-то скажет нехорошее слово, зажжется кнопка «цензуры». Через две секунды ты услышишь это слово в эфире и нужно будет зажать кнопку цензуры или пробел. Пока это слово кто-то говорит. Слушать две дорожки непросто, но ты потренируешься и у тебя все получится. Не переживай. Очень а сложно. Если не понимаешь, когда нужно заглушать, над кнопкой будет видно звуковую дорожку. А, всё, что нужно? Есть. Это зажать кнопку, пока над красной линией красный свет. Вот и все. Но если ты будешь туда смотришь, то смотреть, то придется отвлекаться. Поэтому настоящие профессионалы делают все на слух. Можно немного повысить громкость экрана трансляции. Главное, чтобы он не заглушал главный экран. Попробуй. Так, я не буду слушать Чем два экрана бегунок, для меня это слишком реклама. Хорошо. К цензуре все готово. Как я и говорил, нужно немного практики, но с моей помощью у тебя проблем не будет. Помни, когда кнопка загорается, считай раз, два и нажимай. Я, конечно, ничего считать не буду, я буду смотреть вот здесь вот. Это хорошая подсказка. Выбери первый экран заранее, если сигнал уже идет. Лучше не ждать начала прямого эфира, а то будет поздно. Экраны можно переключать клавишами на клавиатуре. От 1 до четырех. Понял? хотя бывало Ищите информацию в газетах. Я это делаю тише, ребят, чтобы звук не двоился. Слишком сложно для меня. Мы начинаем прямую трансляцию штаб-квартиры Прогресса. И лидеры партии Питер Клемент и Джулия Солсбери готовы обратиться с речью. Переключи на внестудийное вещание! О, черт, он бухой! Готовься заглушать! Что так пришли. Смотрим, переключаемся ну, и следим за всем этим. говорили, мы справимся. Они использовали все свои ублюдские трюки против нас. Но вы обычные люди. Супер! Вы этих габаневков насквозь видите. Извините за грубое выражение. Да, Идеально! Я, после пары стаканчиков становлюсь грубее, чем... Помни про правила 10 секунд. Отлично сказано. В этот раз не получилось. Становится сложно. Победе? Всю компанию вы слышали, как мы заявляли, что прогресс это не политическая партия. Партия нужна назвать. Зрители начинают скучать, скучать хорошо, дружище. когда в стране все плохо. Я забываю, партия. слишком много действий, надо за команда. всем следить, блядь! Команда готова изменить ситуацию. Mm -hmm. И сегодня первый день нового будущего светлого несправедливого. Так что все мы должны праздновать. Кроме богачей, на их улицах праздник закончился. Им нужно не праздновать, а надевать свои сраные штаны и открывать пыльные чековые книги. Отлично! жестко сказано. Но так и есть. Переключись на говорящего. Перед началом речи мы использовали наши полномочия... Блин, а после туториала-то этот братан не, не будет ничего подсказывать, вот что и сложно. При содействии налоговой службы мы составили список всех людей в стране, у которых на счету больше миллиона. Вы знаете, ком. А может и нет, потому что такие люди, как мы с вами, не приветствуются в их охраняемых резиденциях. Завтра мы внесем на рассмотрение реформу, которая изменит систему налогов. Хватит. Не нравится, как ребята здесь скучают. Нет целевым фондом и двойным бухгалтерием. Мы хотим простых и понятных налоговых законов. Вам, говнюкам из частных школ, наши негде прячутся. И ваши паспорта с этого утра недействительные. Хотите их вернуть? Хотите свалить, как вы клялись здесь? Крыша едет с этого всего, ребята! Но сначала выложите денежки. Вы за все заплатите. Прогресс объединит эту страну полную конфликтующих людей в одну команду. Не, ребят, эта игра не подходит для стримов. Мы выделим средства больницам и школам. Повысим уровень жизни всех жителей. Слишком затягивай Говорят, что для этого нужны миллиарды. Но когда мы вернем то, что и так наше, вы поймете, что они несут полную хуйню. Так что мажоры. Люди, которые платят вам гроши, когда вы подаете... На в частных клубов. А, детей, а, кажется, и Да, да, Ахуяна, да, да, я говорю, кровь. Сложно, да, блин. А, это, а, Заглушилась только часть слова. Тихо ты меня отвлекаешь, заткнись! Мы заберем ваши кобряки. Говорит кто-то другой! Все ваши особняки и виноградники! Это заканчивается сегодня! Мы Переведем богатство этой стране туда, где они и должны быть! В руки обычных людей, которые заслуживают их! Это заканчивается сегодня! Да, М это заканчивается сегодня. М Завтра справедливость вернется в эту страну, как мы и обещали. А да, смотрю на этого парня, хочу быть политиком, э если Абакат, честно. И... Не буду спорить. Отлично. За ваше а все? Что ж, весьма интересно а, обращение к от лидеров прогресса. Мы приносим извинения за нецензурные выражения. Они должны были быть вовремя. Да заглушены. я все там практически заглушил. Если их было слышно, мы с этим разберемся. Что ж, страна свыкается с мыслью о новом правительстве, а у нас на этом все. С вами были вечерние новости. Мы вернемся завтра с новостями о первом дне прогресса у власти. Я Джереми Дональдсон. Хорошего вечера. Когда заканчивается мой рабочий день, скажите. Мне, пожалуйста. А ты, а ты ну, кажется, все получается. Спасибо за помощь, дружище. Мне пора. Паром отчаливает. Вряд ли я когда-нибудь вернусь. твоя. Удачи. Ну, Твою мать! А еще. что мне делать теперь? Да, все? Теперь я сам? И да, пойдешь в бар? Да, у меня свидание. Повезло. Не нарвись на маньяка. Эфир завершен. Продолжить. Ху! Все было хорошо, за исключением о нескольких. Вот здесь, в третьем блоке эм, проебов, да, неплохая цензура, совсем без помех, монтаж был ужасен. Идите нахуй! Идите вы нахуй! Чем мне сказать, что у меня был монтаж ужасен? Все было великолепно. Единичное опоздание рекламы. Чуть-чуть мы опоздали, чуть-чуть. В третьем блоке я запорол, конечно, оценка Б. Это 4, по-моему, да. Не так плохо, не так плохо. Третий день. Неожиданное письмо. Вы приходите домой, и видите, что пришла почта. Вы не ждете важных писем, но оно все же привлекает ваше внимание. Команда хочет узнать вас получше. открываете письмо из любопытства. Это анкета от прогресса, новой партии у власти. Напоминает мне что-то. Ну да ладно. И ее цель сбор информации о гражданах. Первая страница уже заполнена вашими. Алекс Уинстон. Вы в браке с Сэм Уинстон. Ваши дети Чарльз Уинстон и Сьюзи Уинстон. Хорошо. На остальные вопросы нужно ответить самостоятельно. Все они обязательные. Вопрос первый. Начав работать на новом месте, вы проявите дружелюбность, познакомитесь с новыми коллегами, немедленно приступите к работе, осмотрите новый офис, позвоните друзьям, чтобы поговорить о старой работе. Первое. Вопрос второй. Коллега из другого отдела сказал, что забирает домой документы, содержащие конфиденциальную информацию. Один документ, в котором не было ничего важного, потерялся. Вы. Поможете коллеге это скрыть, посоветуйте коллеге сообщить об этом, пообещайте коллеге, что скрыть это в секрете, сразу же сообщите об этом начальнику. Посоветую коллеге сообщить об этом. Сотрудники целого отдела были уволены за низкую эффективность работы, а ваш начальник поставил новые задачи, которые гораздо сложнее предыдущих. Вы уйдете домой вовремя, останетесь допоздна, чтобы успеть сдать проект, Уйдете пораньше, отправитесь в паб, чтобы обсудить перемены с коллегами, очень хороший вариант. Уйдете с работы пораньше, чтобы пообщаться с семьей. Вообще очень сильно зависит от а, моих отношений а, с коллегами, но я чаще остаюсь а, допоздна. А в другие дни, например, когда есть возможность, ухожу пораньше. По-моему, это честно. Я останусь допоздна, чтобы успеть сдать проект. Намечается ежегодная корпоративная поездка на природу, на которую пригласили вас и вашу семью. Вы с нетерпением ждете дня, когда можно будет отдохнуть с семьей и друзьями. Ами помойте голову, этот день, что поедете, если не будет других планов, начинайте готовиться к конкурсу талантов. уверен, в этом году будет победа за вами. Нет, я первый вариант выбираю. Вопрос 5. Интересно, а что влияет этот вопрос, возможно, на дальнейшее развитие игры или как игра будет относиться к нам. За вашими плечами долгой успешной карьерой вы на пороге пенсии. Вашей речи. Вы перечислить свои достижения, поделиться воспоминаниями о годах работы, честно расскажете о плюс-минус компании, опишите проблемы и сложности, с которыми вы сталкивались во время работы, откажетесь от приглашения. Первое. Вопрос шестой. Да сколько можно эти вопросы, господи боже мой? В свободное время вы любите отдохнуть в одиночестве, слушая музыку и собирая модели, посещаете митинги, берете за правое дело, вводите детей на кружки и увлечений их увлечения, играете в местной спортивной команде. Ничего из этого, господи боже мой, ничего из этого. А где бухая в баре с друзьями? Где вот этот вариант? А ну давай первое выберем. Седьмой вопрос. Идеальный отпуск для вас это. Побыть в окружении природы вдали от стресса повседневной жизни. Отправить в путешествие по местам в поисках нового и интересного. Провести заранее спланированный день в парке развлечений с семьей, катаясь на аттракционах. Сбежать от мира с любимым человеком в райский тропический остров. Второе. Вопрос восьмой. Да когда вы закончитесь? В первую очередь государство должно обеспечивать гражданам безопасность, свободу, счастье, равенство. Счастье. Спасибо за сотрудничество. Прогресс ценит ваше время. Вместе мы приведем страну к светлому будущему. Подписаться. День шестой. Семейные дела. Да в смысле? Смотрите-ка, игра, оказывается, то состоит не только из того, что мы следим за новостями, но и описывает немножечко нашу жизнь. Уже поздно, Сэм и дети пошли спать, вы моете свою чашку. И вспоминайте, что купили ее в первую общую поездку, с Сэм. Рисунок на чашке. Смешное лицо почти стерлось, но все еще вызывает у вас улыбку. Похоже, на текстовые квесты такие. Стук в окно возвращает вас в реальность. В саду, сжимая ручку ярко-неонового зеленого чемодана, с крайне беспокойным видом, стоит Крис. Двойняшка, Сэм. Вы открываете дверь, Крис заходит и садится за кухонный стол. Крис. Глубоко вздыхает. Извини, что я так поздно, Алис, бормочет Крис. Но мне очень нужна помощь. Больше некому обратиться. Конечно, в чем дело? Ты в курсе безумных нововведений прогресса, закон о капитале и собственности они решили, что имеют право забрать у нас деньги и отдать их бездельникам. Хрень собачья. вы Никогда не видели Крис, в таком волнении. Конечно, у богатейшего 1% денег столько, что не сосчитать, быстро добавляет Крис. Но они могут позволить себе заплатить налог. А люди, как и я, мы все потеряем. Это ужасно. Но чем я могу помочь, у тебя дела всегда шли лучше, чем у остальных в нашей семье. Или, извини, но мне кажется, что отдать часть денег богачей простым людям не такая уж плохая идея. Я за второе. Разве ты не понимаешь, они забирают все, что хотят, а потом распределяют это так, как считают нужным. Ни у одного государства не должно быть столько власти. Слушай, я здесь не для споров, мне нужен твой паспорт. Чего? Паспорт я не могу тебе дать, это незаконно. Они уже начали забирать деньги у меня и половину этой чертовой стороны, но мне всегда говорили, что мы похожи, так что Крис говорит быстрее. «Мне нужно сваливать, пока не поздно, я уеду тогда, мои деньги будут в безопасности, но ехать нужно сейчас, иначе они э, заморозят счета. Прошу, ты моя единственная надежда». «Хорошо, паспорт, сейфи наверху». Я не дам ей свой паспорт, пошла ты нахер! Должен же быть другой выход, ради все так плохо?» Крис застывает видоумений. «Ты шутишь сейчас, да? У тебя и ним всегда была моя полная поддержка, я люблю твоих детей как своих, мы же семья. Это противозаконно, я не могу тебе помочь». Ладно, как-нибудь справлюсь, а мне казалось, что семья в беде не бросает. Да, и поэтому я должен отдать тебе свой паспорт! Свой паспорт! Иди-ка ты нахер! Крис э, хватается за ручку своего яркого чемодана и уходит в ночь. Возвращайтесь к раковине. Снова смотрите на кружку Сэм, но на этот раз лицо на кружке вызывает у вас беспокойство. От переживаний сводит живот. День восьмой. Последствия. Видимо, моих действий. Здесь я, пожалуй, остановлю игру. Что я вам хочу сказать, продолжение будет только на видео, сразу говорю, потому что стримить эту игру это полный ад, читать все, что происходит на экране невозможно, но зато в видео я буду стараться озвучивать все, что, собственно, на экране слышится, даже как-нибудь это стилизую, наверное, вы это уже слышали, как то произошло, да? Надеюсь, я молодец и хорошо постарался, поэтому поставьте обязательно лайк. Если вам понравилось видео, напишите в комментариях, что вы хотите продолжение этой игры на видосах, тогда мы посмотрим, как события игры развиваются дальше. Но на сегодня это все, Опять же, поделитесь видосом с друзьями, потому что чем больше будет просмотров, тем выше вероятность, что я захочу проходить эту игру с вами на видео дальше. Очень необычная игра, именно поэтому я решил ее показать на канале. Надеюсь, вам так же понравилось, как и мне. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Ну а на сегодня это все. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу!